Друзья, всем привет! Сижу сейчас, настраиваю себя на то, чтобы пойти собрать сегодня шелковицу. Мои мужчины требуют что-то сладенькое приготовить. У меня в слоеное тесто есть. И мне сейчас нужно высадить петунью, которую я купила на рынке за 5 гривен. Надо, наверное, была больше покупать. Я не знаю, такой цены нигде нет. 5 гривен, она такая красивая. У меня в одном кашпо вот на стене пропала петунья. Там просто заменил корень из-за того, что видно дожди, дожди, дожди. Сейчас я высажу новый кустик и отправлюсь собирать шапкуайцу. Потому что она уже осыпается. Посмотрим, сколько я соберу, либо мы ее просто сидим, либо я приготовлю варенье. Мне бы хотелось приготовить варенье, потому что я никогда не пробовала, рецепт у меня есть, и мне очень интересно. Смотрите, какой урожай! Вот такая миска. И вот еще, правда, походу мы еще ели это все. Но здесь где-то больше килограмма точно. Здесь килограмм однозначно. И вот еще, наверное, где-то тут полкило, может чуть меньше. Очень-очень грязные руки, это я уже, наверное, раз пять их мыла, мне с нее придется обрезать полностью ногти свои, потому что они страшные. Я когда шла рвать шелковицу, я предполагала, что так будет, хотела надеть перчатки, но перчатки у меня, к сожалению, закончились. Тут тоже это, это просто, это катастрофа. Это ужас, это еще хорошо не вымылись, они были вообще все, у меня полностью руки. Так, сейчас я у своих спрошу, что мы делаем с этой шелковицей, с этой прекрасной вкусной ягодой. Если дадут добро на варенье, то буду готовить варенье. Вот какая она крупная. вот Очень-очень сладкая. Ой, все, ладно. Большинство проголосовало за джем, поэтому готовлю джем. Только что еще раз посмотрела ваши рецепты, которые вы мне в инстаграм поприсылали. Все очень просто. Я взяла килограмм шелковицы и добавила 500 граммов сахара. Получилось вот так. Правда, на черной ложке черная шелковица. Вкусно, сладко. Так, и... Ну, в некоторых рецептах говорят цедру лимона, кто-то цедру лайма. Не было у меня ни лимона, ни лайма. У меня есть цедра апельсина одного. Все же попробую. Долго сомневалась, но решила попробовать. И у меня есть вот такой сок лайма. Немножко добавлю. Сейчас это все сюда и ставлю на огонь варить эту красоту. Содержимое от этого пакетика мы размешиваем с сахаром. Высыпаю в нашу кастрюльку с вареньем. Вот, так. Высыпаю сюда. И так и наверное там ну минут пять я подержу его в кипящем состоянии и буду отключать. И на этом еще не все. Я отдельно поставила размораживаться у меня слоеное тесто. мне мама его привозила. Кстати, очень очень вкусное слоеное тесто. Где-то в каком-то ресторане делают и им приносят, там где она работает и все берут огромные такие куски. Там по килограмму, по-моему, по два. И мне мама принесла такой огромный длинный кусочек. Я его разделила там на 4 части. И вот сейчас эти 4 части хочу использовать. И решила использовать их для трубочек. Помните, как раньше? Но они и сейчас продаются, вот в киосках особенно. Трубочки с воздушным белым кремом. Вспомнила, что нужна аж насадка для того, чтобы сделать форму трубочки. А у меня-то такой насадки нет. Я решила воспользоваться гуглом, гугл в помощь, смотрите, сделала из картона, вернее, это мне Сережа помог сделать, вот такие конусы. Так, смотрите, как у нас быстро идет этот процесс с Ренатиком, он мне обрезает, делает трубочки верхушку ровные. а я вот так заматываю, и смотрите, уже сколько трубочек получилось, я фольгой обматываю их. Спасибо, дорогой! Увлеченно он делает. Смотрите, что у меня получилось. Я накрутила тесто на конусы. Но эти конусы, вот основания, которые я готовила, слишком большими оказались. Но я уже решила так оставить, ничего не подрезать. У меня получилось так. Сколько у меня 4, 5, 6, 7 на противень влезла. И у меня еще осталось тесто. То есть еще на один еще на один раз, поэтому мне нужно будет как-то аккуратно попытаться снять. Сейчас я это отправляю все в духовку и дальше буду смотреть, как оно получится, мне аж самое интересно. И обязательно смазываем перед тем, как поставить в духовку желточком. Для крема я отдельно варю сироп, 280 грамм сахара на 100 грамм воды, вот это все нужно растворить. Здесь у меня три белка, сейчас буду взбивать. Готовы наши белки и готов наш сахарный сироп. Мне надо одновременно еще сбивать. Так, камеру сейчас выключу. Мой крем увеличился, наверное, раза в три, так точно, благодаря сиропу сахарному. Честно признаться, я первый раз делаю такой крем. Я еще его, правда, не пробовала, но на вид он очень аппетитно выглядит. Так, мне Сережа уже пришел на помощь. У нас первая партия готова. Вот. Сейчас мы это снимем. Все уже снимают. Кстати, похоже на как сосиску в тесте. Ой, какие красивые. ай да вот это мы будем начинать. И кремушек наш уже готов. Крем плотный, плотный. Я попробовала вкусный, но мне вот не хватило ваниль, ванильки немножко. Поэтому я добавила ванильную эссенцию. Она у меня вот такая, сейчас покажу вот. Мне очень она нравится. Она такая пахучая. Но ну, это же красота. Все. Да? Да. первая часть готова. Сейчас на остынут. Куда бы их сюда поставлю? Так, а теперь вот этот кусочек теста я буду. Давай. А эти конусы горячие? Да. Давай, сейчас я их буду кручивать. фигня. Да? Нет. -то. Кстати, это так, у меня тут шкафчик есть и да. все для выпечки. Для выпечки, для кондитера Ищем шприц Где-то был шприц, что-то можем найти вообще Но он был точно. А, вот же он, вот, смотри О, Нашли Так, и чьи тут маленькие ручки пришли? Маркуленка а. Уже очень хочется, да, Марк? Дети, вы что тут совсем? Тебе папа дал... Ой, я. Папа дал облизать. Тем временем Сережа мне помогает. А у нас дождь. Смотрите. Небольшой, правда. И безграда, слава богу. Когда же мы доберемся до этой водосточки? Все никак не доберемся. Там Сережа... Залазил, смотрел, говорит, прям именно грязь, даже не листья, потому что листья мы чистили с весны, а это грязь. Пошла я дальше делать свои дела в доме. Что-то так заморочилась с этими трубочками, но уже пообещала всем, впервые их делаю. Все, конечно, довольны, кроме меня, у меня уже спина болит. Всего этого процесса, но все активно помогают. Затем большое спасибо. Мои цветочки, которые никак не могут понять, что происходит. Их с одного места в другое. И все уже нет, друзья. Но ну, у нас все готово. Сверху можно присыпать еще сахарной пудрой. Трубочки получились красивыми, вкусными. Мы уже попробовали в чаем. Всем приятного аппетита. За окном дождь. Здесь мы смотрим сериал Триаду. Мы уже, по-моему, один сезон посмотрели. Но ну, вообще чушь редкостная. Ну, Можно посмеяться. Хотя тут и, и смех, и слезы одновременно. Потому что ну, такой сюжет. Странно накрученный. Такое чувство, что кто-то это писал в каком-то пьяном угаре. Чуть не забыла про варенье. У меня получилось три баночки вот такого красивого варенья вкусная правда вкусная но как по мне мне кажется оно получилось очень сладко несмотря на пол килограмма сахара на килограмм я бы наверное еще меньше добавила вышли на прогулку вечер у нас дождь прошел ну и дети шпал то да снимаю я вас молодец у нас только ренат надел сапоги марк на велосипеде ренат не взял велосипеда. а я ну бесполезно потому что он вообще не хочет Боже, какая красота! Вот бы маме сейчас так. Только у меня совершенно не хочется. Когда была маленькая, я обожала точно так же делать. Почему так все меняется, не понимаю. Да, давай, давай. А. Папа вообще даже в сторону в шоке думает. Ладно. Не буду я мешать. Не впутывайте меня в свои игры. Марк в образе. Все, давайте на этой ноте мы закончим влог. Всем пока-пока. До скорой встреч, Скоро увидимся. Мы пошли уже в сторону своего дома. Мокрые. Посмотри, какие мокрые теперь у тебя штаны. А нам еще идти-идти. Марк, пойдем. А мне не Я как будто Мокрый, но ну, зато счастливый.